What's up, Привет! С всем. вами Алекс Басан и Дмитрий Власов. Да, и мы сегодня будем говорить о такой очень теме in general, да, то есть о широкой теме. Я надеюсь, что мы из этого извлечем суть и донесем ее до вас. Мы будем говорить в целом о жизни в Новой Зеландии, потому что мы раскрывали какие-то отдельные темы, а хотелось бы вот просто, да, вот поговорить о картинке в целом. То есть чем вы будете здесь заниматься, чем можно здесь заниматься, где и как можно зарабатывать здесь деньги, как здесь обстоят дела с личной жизнью. Обо всем понемногу поговорим, наверное, да. Мы сегодня попытаемся раскрыть эту тему и ответить на какие-то ваши основные вопросы, которые вы задаете под нашими видео. Просто о том, какова на самом-то деле жизнь здесь. Короче, если ты уже затронул вопросы, то мне очень часто задают вопрос касательно иммиграции. То есть в целом говорят о том, ну вот как приехать в Новую Зеландию. А, ребята, мы не будем раскрывать эту тему подробно сейчас. Давайте просто, у меня есть ссылка на видео, у Алекса есть тоже отдельное, отдельное видео по вопросу иммиграции в Новую Зеландию. Скажу лишь, что самый реальный способ эмигрировать в Новую Зеландию, самый стопроцентный, это миграция через образование. Вы должны понимать, что здесь ценится местное образование, здесь ценится местный опыт. И только так, только получив местное образование и местный опыт, либо же будучи экспертом, мирового уровня вы сможете здесь найти работу в определенной сфере на этом тему можно я думаю эту закрыть и переходить к следующему вопросу на самом деле да я единственное что добавлю что в принципе вы знаете шанс того что вы найдете удаленно здесь работу он в общем то есть но это больше касается каких-то вот как дима сказал экспертов да в своей области и в частности я бы даже сказал так это касается экспертов в области информационных технологий то есть очень большое количество людей, которые сюда приезжают изначально по рабочей визе, то они в основном находят работу в сфере IT, но дело в том, что зачастую вот иммиграция именно этим путем занимает больше всего времени. Дальше. Вот недавно мне тоже один из подписчиков задал вопрос касательно отношений. Вот говорит, у меня там жена, мы давно вместе, но она не особо хочет переезжать в Новую Зеландию. Вопрос, способствует ли переезд в Новую Зеландию укреплению отношений, либо же наоборот? развалу отношений. Что ты хочешь по этому поводу сказать? Ой, ребят, на самом-то деле это очень-очень это сложная тема, которая... Вы знаете, я как бы не, никому не хочу давать какие-то особые советы на эту тематику, потому что у каждого ситуация разная, но отношения... Когда вы переезжаете в иммиграцию, это не важно, это вообще абсолютно никак не относится к Новой Зеландии. Они на самом-то деле проходят очень серьезную проверку, да? И я знаю очень многих, к сожалению, людей, которые по приезду сюда расстались, в общем-то, со своими вторыми половинками, женами. Я думаю, что ключевое слово именно проходят проверку в этом всем деле, потому что я убежден, что отношения крепкие, если партнеры хорошо друг к другу подходят, то куда бы вы ни поехали вы сможете, как бы, ну, вы будете продолжать быть одним целым, вы будете продолжать быть одной командой. Если же отношения были изначально такие себе, и что-то их держало по каким-то определенным причинам, да, то просто когда вы переезжаете в другую страну, как Саша сказал, это реально, это поначалу для вас будет испытание, вы выходите из своей зоны комфорта, вы меняете свою жизнь, это действительно тогда станет испытанием на прочность. Я бы к этому относился именно вот с такой точки зрения. И когда ты переезжаешь в эмиграцию, люди очень сильно меняются. Вы были человеком, который остался в прошлой жизни, и этот второй человек остался в прошлой жизни. Вы очень сильно меняетесь. И на самом-то деле не всегда эти изменения удовлетворяют вашего партнера. Оба должны стремиться к чему-то, оба должны меняться в лучшую сторону, если нет вот совместного какого движения вперед или. Движения идут в разные, в разные стороны, ну, в общем, все получается так, как получается, но опять-таки за такие отношения, я считаю, нет смысла держаться, нужно искать себе человека, который с тобой будет идти по одной дороге, как-то так. Да, кстати, если мы уже заговорили о саморазвитии и тому подобное, один из немногих вопросов, которые я особенно люблю отвечать, то стоит ли ехать, в принципе, в эмиграцию, да, такой mm -hmm. вот очень глобальный вопрос. На самом-то деле, я считаю, что ехать в иммиграцию обязательно стоит. Но не для того, чтобы найти здесь лучшую жизнь. В первую очередь сюда стоит ехать для того, чтобы, как уже сказал Дима, выйти из своей зоны комфорта и изменить себя. Единственное, что, когда вы начинаете разговаривать с будущими иммигрантами о самореализации и о таких там странах, как Англия или Соединенные Штаты Америки, я чаще всего слышу вот такую вот отговорку по поводу высокого уровня конкуренции mm -hmm. и тому подобное. На самом-то деле, как бы вы должны определиться, что вас привлекает. Ответьте себе на вот этот очень простой вопрос. И у вас сразу появится какое-то представление, понимание о том, куда вам необходимо переехать. Если же есть какие-то амбиции, если хочется делать какой-то вклад, не знаю, там в обстановку в мире, да, то есть что-то что полезное приносить в мир, то есть очень много стран, где есть много возможностей для самореализации, где происходит много разных событий и политика, и открытия разные научные. То есть ну, Новое Зеландия не то место, где стоит находиться, если вас вот, вот такое привлекает. Просто, как Саша сказал, многие пытаются найти рай где-то в другом месте, но. Рай – это то, что у тебя в голове, это то, что ты делаешь сам со своей жизнью. На самом деле, действительно, ты можешь переехать в Новую Зеландию и найти здесь для себя рай, если, если ты вот такая личность. Да? То есть многие люди отсюда эмигрируют через какое-то время в Австралию. Есть люди, которые живут и наслаждаются жизнью в Новой Зеландии. Это все зависит от типа людей. Вот. Мы сегодня как раз, вот, я думаю, уже можно переходить к теме жизни в Новой Зеландии. Мы уже немножко поговорили об эмиграции, поговорили о «стоит, не стоит ехать». И мы сейчас вот попытаемся, собственно, раскрыть разные аспекты жизни в Новой Зеландии. И вы уже тогда сможете э, для себя решить, прислушиваться к нашему мнению или нет. Да, друзья, реально, подумайте. Жизнь в Новой Зеландии на самом-то деле это непостоянные картинки из фильмов Питера Джексона. Это очень, очень огромное количество всевозможных вещей. Это не просто красивые пляжи, не просто какие-то красивые места, в которые мы постоянно ездим на выходные. Это также работа, это также медицина, та же самая. это также множество других абсолютно разных факторов. И на самом-то деле жизнь, она полна всевозможных разных аспектов. Да? Вот что, например, в Новой Зеландии тебе нравится больше да, всего? Да, давай, давай поговорим о том, что нравится. Что мне больше всего нравится? Это активный образ жизни, да, то есть в Зеландия, она не то, чтобы пропагандирует, здесь просто больше нечем заниматься. То есть по большому счету в Новой Зеландии, да, что -то, что -то, что -то, что -то. не, ну на самом деле, то есть все практически люди там, в моем кругу общения, которые переехали в Новую Зеландию, они так или иначе, так или иначе занимаются чем-то активным. То есть кто-то ходит там минимум, да, это на волкин треки различные, кто-то выезжает на выходные куда-то. Вот, но многие занимаются там серфингом wake серфинг или как он там называется да? Wakeboard. wakeboarding люди покупают велосипеды катаются на велосипедах до горнолыжного курорта 4 часа езды то есть в принципе Новая Зеландия это про активный образ жизни и про Места, в которые вы поехали. Если одним словом охарактеризовать Новую Зеландию, то это, наверное, будет вот слово outdoor, да? То, что связано с какими-то путешествиями здесь по стране, это здесь очень сильно развито. И многие люди едут сюда именно потому, что хотят вести этот образ жизни. Можно ли в Новой Зеландии зарабатывать деньги? Ответ? Я бы сказал «да, можно». Вот, но опять-таки нужно на это все смотреть не через розовые очки, а ожидать того, что вы сюда приедете и в любой сфере у вас здесь будут просто горы денег, которые будут вот на лопате вам кто-то будет подкидывать в ваш карман, ну то есть не стоит. Как и везде есть определенные правила, как и везде есть сферы, которые более денежны, есть сферы, которые менее денежные. К примеру, в Новой Зеландии просто безумно развита сфера IT, то есть вы можете стать простым программистом и... Вы можете выйти на довольно-таки неплохой доход, купить себе довольно-таки неплохую машину, снимать комнату в хорошем доме. Вот. И, в принципе, там, наслаждаться всеми вот прелестями Новой Зеландии. Путешествовать, заниматься серфингом и так далее. Вот. Если вы живете в Украине, в России, в Беларуси, Казахстане, в общем-то, и в целом, работая на зарубежный рынок, у вас есть абсолютно такая же возможность зарабатывать даже больше. То, что в Новой Зеландии сейчас активно растет и развивается, определенно, это сфера информационных технологий. И она будет расти и развиваться следующие 10-15, скорее всего, лет. Она растет и развивается абсолютно везде. Согласен. Нет такого понятия, что Новая Зеландия впереди планеты всей придумывает тысячи всевозможных интересных стартапов. Если вы хотите сэкономить, если вы американская компания, которая получила инвестиции, вам гораздо дешевле открыть офис в Новой Зеландии и платить меньше денег. Да. И кстати, о чем это говорит? О том, что здесь э, те же специалисты стоят дешевле, чем в той же Америке. Но жизнь здесь, цены на жизнь в Новой Зеландии, они не, не дешевле, чем в Америке. В Америке жить, ну, я, я бы сказала примерно столько же стоит. Найдя ту же самую работу в Америке, вы будете зарабатывать больше, чем в Новой Зеландии. То есть, выводы делайте сами. На, на самом деле, друзья, я вот недавно путешествовал по Европе, мы с Алексом видео делали на эту тему. А, действительно, ты просто начинаешь шире смотреть и более так, не через розовые очки, когда ты много чего видел. Тогда ты не относишься к какой-то отдельно взятой стране, как к какой-то прям панацея от всех бед. То есть как бы ты понимаешь, что и здесь хорошо, и там хорошо, и там хорошо, и просто стоит выбирать по каким-то объективным причинам. Когда вы выбираете страну для миграции, вы должны выбирать ее по определенным критериям. Что для вас важнее? Деньги. Если деньги, тогда ну не Новая Зеландия, не Словения. Едьте в Америку. То есть вы должны понимать, вы не станете здесь гораздо богаче, чем э, в той стране, где вы сейчас находитесь, если вы вот, не планируете ничего менять в плане там, своей профессиональной жизни. Многие говорят, вот, типа, войти IT деньги, но я же не айтишник. Стать айтишником можно объективно, за полгода, за год. То есть вам нужно пройти несколько курсов, вуаля, и вы становитесь джуниором. Короче, через полгода вы получаете какой-то опыт, все, вы уже айтишник. То есть жизнь свою можно менять в любой момент. Если вы понимаете, что вы хотели бы зарабатывать больше денег, но вы не в той сфере, поменяйте сферу. Поэтому вот нужно всегда определять страну по определенным критериям. Есть еще здесь строительство, потому что город Карайщерч, к примеру, был разрушен от землетрясения, и довольно-таки востребовано строительство, не говоря уже о том, что в страну едет очень много эмигрантов из Китая, из Индии. Вот, и Они способствуют развитию строительства в Новой Зеландии. Но Когда мы говорим о строительстве, то вы должны понимать, что если у вас есть очень большой шанс открыть свою маленькую сделанную компанию в Новой Зеландии, то у вас есть очень-очень маленький шанс открыть свою маленькую строительную компанию в Новой Зеландии. Здесь есть своего рода монополия. Здесь есть несколько строительных компаний, которые самые крупные игроки на рынке и управляют полностью Всем строительством по Новой Зеландии. Если ваша маленькая компания из двух 3 человек может получить маленький наряд на строительство дома, то шанс того, что вы будете строить моторвей из Хамильтона в Окленд, он на самом-то деле очень-очень маленький. И бизнесы, которые здесь есть, они растут и развиваются, но они работают по абсолютно таким же законам рынка, как и в любой другой стране. Здесь огромное значение имеет то, не как хорошо вы делаете, а кого вы знаете. Потому что, насколько известно лично мне, то 75% всех соискателей на работу зачастую находят работу просто потому, что знают нужных людей в нужном месте. У меня было именно так. У Дима было именно так, и на самом то деле Дима не единственный человек, у которого было именно так. То, что в наших странах называют связями с негативным оттенком, здесь называется нетворкинг. И это играет огромное значение в вашей будущей жизни в этой стране. Тоже часто, кстати, слышу вот фразы о том, как приехать в Новую Зеландию стать менеджером. Я вам отвечу, никак. Наняться, наняться менеджером в этой стране, ну практически невозможно с нуля. с нуля то есть вы можете им стать менеджерами становятся вот алекс кстати прошел этот путь от, от простого программиста очень быстро кстати там сколько у тебя это полтора года заняло да mm -hmm. плюс минус Через, через полтора года я уже был Team лидом, и сейчас я работаю как Application Development Manager в самом крупнейшем хустинг провайдере. То есть два возврате. года, по сути, да? Ну, давай назовем, два с половиной года. Два да. с половиной года Алекс вырос до менеджера. То есть ожидать того, что вы приедете, найметесь менеджером там, с каким-то вашим MBA-дипломом в другой стране, ну, это, это не очень. Если, конечно, вы работаете в Microsoft, где-то там в Америке, и менеджер, топ-менеджер, Майкрософта, то, скорее всего, да, у вас есть шанс приехать и устроиться в филиал Майкрософта здесь, в Новой Зеландии. А, кстати, на самом-то деле, ты знаешь, насколько большая вероятность того, что менеджер из Майкрософта, например, Украина, захочет переехать сюда, в Новую Зеландию, здесь работать? Я не думаю, что захочет. Потому а, что... а знаешь, почему? Я да? знаю почему, потому что я вот за полгода, пока я жил в Украине, я скопил хорошую сумму денег, я э, неплохо попутешествовал. При этом э, я не работал на какой-то работе, я просто фрилансил. Я просто фрилансил в Украине. У тебя расход, то есть у тебя доход и расход, но ну, разница слишком большая получается. И если у тебя есть голова, если ты умеешь, если ты знаешь английский язык и умеешь зарабатывать деньги вне страны, хотя уже и в стране тоже можно в определенных сферах опять-таки зарабатывать хорошие деньги, то ты себя чувствуешь прекрасно. И Жизнь в этих странах, в Европе жизнь вообще кипит. Вот что мне нравится в Европе и чего мне не хватает в Новой Зеландии, это вот эта жизнь, которая кипит. Это все вот эта жизнь, она, она повсюду, в старых городах, у которых есть архитектура, эхо, да, звук, который отражается от этих кирпичных стен. Ну, это просто прекрасно. Новая Зеландия в плане города, да, то есть она не может такого дать, потому что все здания новые, но все стеклянное такое, то есть архитектуры практически здесь нет. И более того, здесь жизнь, она делится на такие на жизнь разных культур да и в общем китайцы которые живут на доминин роуд они у них свои рестораны у них э, свои какие-то развлечения они получают кредиты в китайских банках под 0-1 процентов приезжают покупая здесь дорогущие автомобили покупают недвижимость и они живут своим комьюнити вот и точно также индусы селятся своими какими-то комьюнити э, как бы там кто не кричал но все русскоязычные тоже в основном общаются внутри своих комьюнити, да, то есть как бы есть какие-то знакомые э, местные. Ну, это так, это очень вот, выборочно. Это, это очень правильное на самом-то деле замечание относительно комьюнити, что большинство городов, как бы, да, вы наверняка слышали о многих городах, есть такое понятие, как Чайнатаун, да. Но в Новой Зеландии на самом-то деле в последнее время количество приезжающих иммигрантов из Китая, оно очень-очень сильно большое. Здесь, по большому счету, весь центр города, это своего рода Chinatown. То есть в таком городе, как Окленд, это очень сильно чувствуется. И вы очень сильно чувствуете то, что вы принадлежите не к той культуре. Все живут своими какими-то группами, и ну, они не особо там... Они общаются Особенно. с другими постольку-поскольку. Если на работе не пересекаются, они да. общаются, но чисто по рабочим каким-то моментам. Во все, все свое свободное время я таких прям супер интернациональных тусовок, я их вообще не вижу. То есть да. все равно это группа людей. Китайцы с китайцами, индусы с индусами, новозеландцы с новозеландцами. Знаете, у меня, кстати, есть несколько друзей Киви. И а, у них, у всех этих друзей есть одна общая черта. Все эти люди очень долгое время жили за границей. Плюс у Китая у них очень большой комьюнити. Здесь процент китайцев, мы напишем обязательно вот сейчас на... Вот здесь мы поставим процент китайцев в Окленде. Их достаточно большое количество здесь, и они здесь, по сути, создали свой такой маленький город, да? То есть, допустим, прям параллельно с Квинстрит стрит улица, помнишь, как она называется? Нет. Улица, на которой, ну, неважно, на этой улице всегда стоят э, дорогие тачки. На этой улице находятся очень много китайских ресторанчиков, и, ну, такое ощущение, что ты попал в Азию. Некоторые частные государственные, кстати, компании в Новой Зеландии даже создали сайт, где вы можете посмотреть этнический состав населения по районам, да. по тому, какой этнический состав населения, например, посещает определенную школу. И вы сразу увидите, какое количество людей из Китая, какое количество людей из местного населения ходит в эту школу. Угу. И это на самом-то деле создано неспроста. Вы уже наверняка слышали в каких-то наших других видео, да? Школа имеет огромное значение в Новой Зеландии. И если ваш ребенок ходит в правильную, правильную школу, то это Конечно. практически 99 процентов угу. залог его успешной жизни в будущем поверьте несмотря на то что новозеландцы э, считают себя супер толерантными делают вид что толерантные, но у них имеются свои определенные мысли э, которые они просто не озвучат. к примеру когда mm -hmm. они будут выбирать школу в которую отправить своего ребенка они выберут школу где-то на понсенбелье или время это дорогие районы где учатся дети белых новозеландцев то есть Будут, будет определенно выбираться школа, как Алекс сказал, там, где будут учиться дети, людей тоже состоятельных, людей, с которыми можно будет в конечном итоге завязать какие-то отношения. Э, люди, которых недостаточно средств купить дорогущую недвижимость там, за 2 миллиона, да, за 3 миллиона в этих районах, они покупают дома в кредит по миллиону где-то там на окраинах города, и, в общем-то, дети ходят... Э, в школы, где учатся островитяне и прочие меньшинства, которые эмигрировали в эту страну. То есть там, конечно же, эти дети не познакомятся с детьми состоятельных родителей зачастую. В общем, и у них меньше шансов, то есть у них меньше возможностей построить успешное будущее. На самом-то деле все эти проблемы абсолютно смежные с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в Украине. Да только, тоже по, самое, только по какой-то причине, когда люди сталкиваются с ними в Украине или там в России, они считают, что вот это, вот это, вот это худшее, что может быть, но приезжая сюда, сталкиваясь с абсолютно такими же проблемами, почему-то они это не замечают. Uh -huh. вот, кстати, почему я об этом вспомнил? Потому что буквально недавно мой коллега он переехал в другое место, ему приходилось возить своего ребенка в другой садик через полгорода только потому, что в определенном садике не было места. Вам не кажется, это очень-очень знакомо. Да? Только после того, как он выстоял очередь, он смог отдать ребенка в садик, который был близок к его дому. И на самом-то деле это никакого отличия между коррупционными или какими-либо другими процессами, бюрократическими назовем их процессами в Украине, в России или в Новой Зеландии разницы, в общем-то, никакой нет. Просто когда ты живешь в своей стране, ты привык, что тебе должны все дать. А здесь, когда у тебя нет других вариантов, ты вынужден ждать. Здесь нельзя заплатить кому-то взятку и, в общем, не стоять в очереди. Ну, опять-таки, да, коррупция, как бы мы уже говорили о коррупции много раз и. Здесь коррупция есть, но она есть на высоких уровнях, да, здесь нет коррупции, к примеру, когда вы можете дать полицейскому взятку, да, не получится, потому что оклад полицейского здесь достаточно большой, для того, чтобы он мог себе позволить не брать взятки, для того, чтобы он мог прокормить свою семью, определенно это, это плюс, да, но если нет коррупции тогда система должна быть очень простая. конечно же в каких то моментах допустим там как многие говорят здесь очень просто зарегистрировать бизнес там да просто короче можно зарегистрировать действительно бизнес вот я сейчас закрываю бизнес и поверьте это не так просто оказывается я получаю уже три одинаковых имейла компания уже не э, не ведет свою деятельность больше чем год полтора года я до сих пор получаю имейлы от них то есть, чтобы я там прислал им определенную информацию я присылаю эту информацию я получаю пять письмо через месяц, через два, то есть это все тянется долго, я через два месяца получаю там письмо, Пишите вот эту информацию, опять ту же, я опять присылаю ту же информацию, они опять мне присылают письмо. В итоге время тянется, уже начался следующий учетный год, и теперь мне пришел нотиш, что я должен сдать отчет э, о доходах за этот период. Компания уже не работает полтора года, мне опять нужно отсылать отчет, они опять не хотят ее закрывать, потому что мне нужно отослать отчет, то есть как бы... Эта система далеко не идеальна. Здесь как, тоже как, люди тупят. Как иммиграция. Иммиграция да? очень-очень часто теряет ваши документы. На самом деле я даже не знаю ни одного человека, у которого вот все документы приняли с первого раза и не просили у него ничего дополнительного. Вас просят одни и те же документы несколько раз. И очень часто теряют эти документы и тому подобное. У меня на работе очень много интернов, которые приезжают из Голландии, да, и на самом-то деле от одного своего интерна я услышал вот такую фразу, что коррупция существует как показатель того, что процессы в государстве на самом-то деле можно улучшить и можно что-то сделать Именно. быстрее. А в Новой Зеландии нет коррупции, только потому, что неважно, платишь ты деньги или не платишь, система работает одинаково долго и неэффективно. И это на самом-то деле сказал человек не из Украины и не из России, а человек из очень очень развитой страны и когда ты слышишь вот такие вот фразы от людей которые сюда приезжают из более развитых стран смотрят на всю вот эту вот как бы ситуацию картину и у тебя возникает невольно вопрос а так ли это на самом-то деле лучшая ли в мире страна новая зеландия и стоит ли сюда ехать именно потому что вы хотите избежать коррупции. Либо стоит ли сюда ехать только потому, что вы хотите определенный период своей жизни просто отдохнуть от тех проблем, которые останутся у вас на родине. Вот, Новая Зеландия далеко тоже, опять-таки, не самая плохая страна. Как бы, но есть очень большие минусы, которые мне не нравятся. Именно в Новой Зеландии я не буду сейчас повторяться, не буду их обсуждать. То есть, как бы, имея этот опыт вот сейчас да я бы все равно к примеру я бы наверное все-таки рассмотрел страну допустим сша для миграции возможно даже какую-то страну там близлежащую там к украине чтобы недалеко было летает там допустим мне вот понравилось словения то есть и вообще сейчас в принципе я уже не, не смотрю на эмиграцию, как на какую-то панацею то есть я понимаю что э, вопрос на самом деле всегда в деньгах то есть как бы деньги есть ты можешь себе позволить путешествовать. Короче, ну, то есть можно найти то, что многим людям удовлетворит их э -э -э -э потребности. Да, то есть именно вот в этой части мира. То есть не обязательно эмигрировать на какой-то там другой конец мира да, ради этого. Друзья, на самом деле вы должны понимать, мы не пытаемся вас отговорить от эмиграции, мы не пытаемся отговорить вас от, пере от переезда в Новую Зеландию. Если вы приняли уже это решение, то это видео должно в первую очередь быть для вас исключительно информационным. Потому что когда вы едете в любую страну, когда вы едете в эмиграцию, в принципе, вы должны понимать плюсы и минусы страны, в которой вы едете. Вы должны понимать нюансы иммиграции. Я еще хочу добавить вот такой момент, что когда люди переезжают, то они зачастую меняют свою жизнь сознательно. Да? Вот был человек электрика, приехал в Новую Зеландию и поменял свою жизнь, стал программистом. Но у тебя есть такая возможность абсолютно везде. Не надо при этом ждать переезда в Новую Зеландию для того, чтобы изменить свою жизнь. И ваша жизнь поменяется только, если вы изменитесь сами. Если вы не будете ждать подачки от государства, а если вы приедете и сделаете так, чтобы ваша жизнь здесь стала другой. Мы, мы сейчас много говорили о таких... У нас формат диалога, просто одна тема, мы зацепились за следующую тему, понеслось опять, короче, то, то, что... Вы должны понимать, что мы уже просто прожили уже три года в этой стране, и когда мы общаемся в Новой Зеландии, мы уже, конечно, привыкли к каким-то хорошим вещам, и мы больше вот э, вещах говорим, которые э, нас беспокоят. То же самое в любой стране, то есть пожили в этом не знаю, 10 лет в Америке, вы будете говорить о каких-то вещах, которые у вас больше всего вот на уме у вас в Америке. Точно так же у нас сейчас... Мы говорим о том, что у нас больше всего на уме касательно Новой Зеландии. Если попробовать а, сейчас вот быстро, так по пунктам сказать, что хорошо. В Новой Зеландии, опять-таки, да, это путешествие, красивая природа, первый пункт, да. Следующее а, хорошие инфраструктуры, да, то есть очень хорошие дороги, а, интересные дороги. Я получаю безумное наслаждение, когда катаюсь по Новой Зеландии, именно поэтому я купил мотоцикл в свое время здесь. То есть, ну, в этом плане очень круто. Активные виды спорта. Давай назовем есть, это work-life balance. Work-life да? work balance, да, тоже для многих это хорошо, то, что здесь босс там в 4-3 дня в пятницу наливает всем пиво или вино. То есть у меня в компании именно так было. Абсолютно. Или там в пулу люди играют, как у вас да, в компании. Это, это абсолютно нормальная практика, и в Новой Зеландии это сильно отличается, мне кажется, от Украины, mm -hmm. потому что здесь люди пытаются вот как бы соблюдать баланс между работой, mm -hmm. да, и личной жизнью. Да. Четвертый пункт это бесплатная медицина. Единственный момент это то, что не всегда ее просто получить, потому что для того, чтобы получить эту медицину, вам нужно пойти к GP, это General Practitioner, это врач, который устанавливает диагноз за это вы всегда платите еще вы всегда платите за дентал сервис то есть если вам нужно что то вот по зубам сделать это это отдельная сфера Дентисты не не относятся к бесплатной медицине вообще никак иногда приходится стоять в больших очередях если у вас нет чего то такого очень срочного как какие то там ожоги как у тебя были да там или что то, то все равно стоял в очереди да, да? все равно стоял в очереди Ну и опять таки не все скажем так не не все лечится скажем так на высоком уровне я к примеру ходил у меня была одна проблема, я ходил к врачу в Украине. И мне этот врач сказал, что из Австралии из Новой Зеландии у него очень много клиентов, потому что здесь это вообще никак не лечат. Какими-то тупыми таблетками, обезболивающими, и все. Дальше, что еще круто в Новой Зеландии? Ну, тут, тут большие зарядки для Тесла. О чем ты говоришь? есть зарядки для Тесла? Парочку, да. На самом деле, что еще хорошо здесь, это что большинство.. Некоторые документы, да, и документы оборот зеландии, он переведен в электронную форму, и здесь, например, e-mail принимают как официальное доказательство mm. ваших взаимоотношений. То есть это немножко упрощает жизнь. То есть вы можете открыть компанию в онлайне, заполнить да. пару бумажек, вы можете по какой-то, не знаю, в электронной форме заполнить какую-то другую анкету, либо просто подписать договор в онлайне, и это очень-очень положительно, как по мне. Но самое главное, вы должны быть очень аккуратной с тем, что вы делаете. Потому что все, что вы делаете... Будет являться своего рода доказательством. Все, что вы сейчас скажете, будет использовано против вас в суде. <связан> вы должны это понимать. Что такое классно? А, ну вот, опять-таки, многие говорят еще относят это к плюсам то, что здесь нет хищников, да? То есть, но опять-таки, это если сравнивать с Австралией, многие сравнивают всегда Новую с Австралией, говорят, вот там типа питоны, удавы, скорпионы, змеи и пауки ядовитые. Здесь ничего нет. Ну да, здесь как бы вот птички сейчас чирикают. В этом плане хорошо, то есть хищников здесь нет. Ядовитых змей. Нет, то есть вы можете здесь бродить по колено в траве и не бояться, что у вас есть какой-то аллигатор. Ну, тут есть один паук ядовитый, на самом деле. Ну, это... White Tail. Как к отношению, ну, удара, да. Тут... Ну, он болезненный, распухает, как бы, но вы не умрете от него. Тут... Я бы еще да. добавил, наверное, знаете, как бы отношение к вашей безопасности. В общем-то, тут есть такая компания, которая называется Health and Safety. Компания, которая называется Health and Safety. И на самом-то деле, как бы, это отдельное видео по поводу этой компании. Но вопрос в том, что в офисе и точно так же на дорогах, когда вы путешествуете на автомобиле, то отношение к вашей безопасности, оно на самом-то деле на очень высоком уровне. Я буквально вот год назад был в Украине и видел, как там ремонтируют дорогу, когда там какой-то Вася в жилетке с лопатой посреди дороги, там где идет движение 100 км в час, там какой-то асфальт куда-то насыпает. Здесь как бы такого нет, здесь перекроют вообще полностью всю дорогу, пустят ее в обход 150 километров, но лишь бы Вася спокойно насыпал да. с лопатой. Асфаль... Annoying, annoying, но, но но это ценой, но все равно это сейфти, да. я скажу. Здесь очень еще хорошо защищается э, труд наемного работника. Да? То есть, грубо говоря, если вас кто-то нанял, то вас сложно уволить. Иногда даже этот вопрос не поднимается долгое время, то есть, Компания не удовлетворена работой сотрудника, но он еще там несколько месяцев работает, получает свои там 50 тысяч в год. Ну вот и как бы его никто не увольняет, то есть как бы я не считаю, что это плюс, но пускай плюс. На самом деле, единственное, что я хочу добавить, что в последнее время все-таки градус, адекватность, он, он на, на самом-то деле начал сильно повышаться и сейчас не, как бы вот халявщиков нигде не любят, и очень многие эти маленькие бизнесы, там mm -hmm. где особо никто ничего никогда не делал, начинают закрываться и даже войти в сфере, собственно, в сфере, в которой я работаю, да, в частности сейчас вот, давление со стороны бизнеса, да, о том, что надо делать быстрее, нужно иногда оставаться после работы, но мы за это вам не заплатим. Такие вот моменты начинают все-таки появляться. Это IT, это потому что IT. Из всего вот этого, что мы перечислили, я бы наверное самым вот таким главным фактором вот посчитал бы, наверное, work-life balance как раз, да, Именно потому, что он зачастую позволяет вам жить той жизнью, которой вы всегда мечтали, будучи там. Да? Вы можете здесь путешествовать, наслаждаться великолепными пляжами, при этом не летая в Европу, потому что, в общем-то, от около до достаточно 50 километров отъехать, и вот тебе великолепный пляж. Да? Как бы с небольшим разнообразием, но по факту вот это то, чем... И как хотят жить те, кто хочет сюда переехать. Нужно путешествовать, чтобы вы могли сравнить. Как бы это не панацея. Тоже да, здесь классно, есть, есть хорошие моменты, но есть и другие страны. Да, и по сути, по большому счету, ребят, эти все минусы и плюсы Новой Зеландии, они не уникальны для Новой Зеландии. Да? Те же самые плюсы есть и в странах Европы, которые вот Дима как сказал. да. Те же самые минусы есть и в США и тому подобное. просто Оно все плюс-минус одинаково на самом деле. Да, то есть как бы куда бы ты ни поехал, ты примерно столкнешься с теми самыми проблемами. То есть, возможно, где-то что-то более ярко выражено, что-то меньше выражено, но по большому счету плюс-минус одно и то же, и ты это понимаешь, когда путешествуешь. Да, и по большому счету, если вы будете это осознавать и понимать, вы убережете себя, от дальнейших проблем, потому что по большому счету они не будут для вас в новинку. Короче, да, грубо говоря, на самом деле я считаю, что можно вот этот вот главный плюс, я тоже с тобой согласен, что главный плюс, наверное, в Зеландии это work-life balance э, в перемешку с природой, да? то есть природа тоже как бы, ну, это оно, да, друг, оно друг, друг друга дополняет, дополняет, потому что этот work-life balance, он, спас, он возможен благодаря природе, благодаря тому, что вы можете поехать там насладиться какой-то красотой или там по посерфить где-то, вот. Но я считаю, что этот work-life balance можно себе создать самому. Сейчас мы живем в потрясающее время, есть интернет. Деньги можно зарабатывать не внутри вашей страны, если в вашей стране мало денег. Можно зарабатывать где-то там, можно и внутри страны построить бизнес. Можно построить онлайн бизнес, к примеру, можно зарабатывать деньги в интернете и пожить месяц в Венгрии, пожить месяц в Греции, пожить месяц в Италии, где угодно. Есть... Есть масса примеров, когда люди просто устроили свою жизнь таким образом, что они могут наслаждаться и путешествиями, и они могут себе в любой момент сделать отдых. Да? То есть на самом деле любой предприниматель может в любой момент уйти, э, не знаю, в отпуск, да? создать себе сам отпуск, делегировать свои обязанности какому-то менеджеру и отдохнуть. Знаешь, многие этого просто не делают, потому что это другой склад личности, да? то есть это, эти люди им интересно работать. Вот и все. Только поэтому. Поэтому, ну, как бы... Новая Зеландия, скажем так, она просто дает этот work-life balance тем, кто не могут его сами себе создать. То есть тем, кто работают в офисе, тем, у кого есть месяц отпуска в году. Вот именно для, для этих людей Новая Зеландия действительно дает вот этот вот work-life balance, чего ты а, не можешь вот в такой же мере получить, допустим, будучи где-то в стране. Там, не знаю, жить там, будет в Украине или еще там где-то. Да? Ты можешь, ты можешь получить. Это зависит в первую очередь от того, кем ты в этом офисе работаешь. Вообще, да, да согласен. Но ну, если вы работаете каким-то менеджером на низком уровне, то естественно, что у вас не будет возможности каждую неделю летать в Грецию. Тоже люди путешествуют очень много. Особенно сейчас для украинцев открылось много возможностей с биометрическими паспортами. Люди начали массово путешествовать и это реально очень круто. Это очень круто, учитывая то, что 50 долларов и час перелета в Будапешт. Да, здесь такого вы, конечно же, не увидите. В любом случае. Да, друзья, вот как -то так. в любой стране есть плюсы минусы. И на самом-то деле жизнь в любой стране, она очень сильно отличается от того, что вы видите на картинках. И вы поймете это только, когда вы сюда уже приедете, проживете здесь какой-то период времени, освоитесь. А не тогда, когда вы посмотрите очередное видео в интернете либо просто почитаете очередную рекламную информацию о том, насколько прекрасна та или другая страна. Просто примите для себя в первую очередь решение о том, хотите ли вы переехать это первое и насколько и чего вы, собственно, да, да, от, да, вы ожидаете от вашей будущей страны, в которую вы хотите переехать. В любом случае, придется набить какие-то шишки, но главное определитесь, где вы собираетесь набивать эти шишки. И, как Саша сказал, собираетесь ли вы их набивать вообще? Это интересный опыт. Я вам рекомендую в любом случае попутешествовать, едете, живете полгода, смотрите, и вам для этого не обязательно отправляться в этот длительный путь под названием иммиграция. Поэтому, ребята, просто попробуйте сначала изучить этот мир, посмотрите его, поймите этот мир и только потом принимайте решение, не едьте вслепую. Это... Это займет очень много времени, это действительно может вашу жизнь изменить лучшую сторону, но вы можете потерять просто много времени, потому что я видел массу примеров, когда люди приезжают, живут и не 5 лет, а 10, 15, иногда 20 лет, и потом на старости лет возвращаются иногда даже одинокими людьми, иногда расстаются и возвращаются одинокими людьми в страну, где они начинали, но где они уже не свои, где они уже тоже чужие, потому что они очень долго отсутствовали в этой стране. Поэтому, ребята, относитесь к этому как к очень серьезному шагу в вашей жизни, не относитесь к этому очень легкомысленно. Думайте и подписывайтесь на этот канал, потому что дальше мы будем рассказывать много чего интересного в подобном стиле. И я надеюсь, что вам эта информация будет очень полезна, увлекательна, ну, и интересна. Все, друзья. Палец вверх. С вами был Алекс и Дима. До скорых встреч. Пока-пока. Чувак, блин, вырежу это пока-пока.